Всем привет! С вами Алексей. А это еще одно место в интернете, где можно узнать новости для фундаментального анализа. Хочу вам порекомендовать надежного брокера – компанию Amarkets. Она на рынке с 2007 года. И я сам лично торгую на ней уже более 4 лет, потому что тут один из самых маленьких спредов на рынке, моментальное исполнение сделок и отсутствие проскальзываний, а также большой выбор торговых инструментов. И все это в совокупности с качественным сервисом дает мне возможность зарабатывать и не переживать за сохранность своих денег. А переходя по ссылке в описании, вы получаете 20% бонус при пополнении. Вау! Эти деньги начисляются вам на счет и участвуют в торговле включая просадку, а также регистрируясь по моей ссылке или промокоду Сочи, вы закрепляетесь за мной. И тем самым вам не будут названивать менеджеры компании, и вы сможете спокойно торговать и зарабатывать, не отвлекаясь ни на что. А у меня все. Погнали! В эту пятницу прошло IPO одной из самых крупных компаний, которые запланировали первичное размещение своих акций в этом году. Этой компанией, как вы уже догадались, стала Uber. Акции Uber завершили свои торги с падением в эту пятницу на 7,6%, до 41,57 долларов за акцию, что дает ему оценку в 69,71 миллиард долларов, согласно данным Факт Стрит. Всего было продано 180 миллионов акций по первичной цене 45 долларов за штуку. Таким образом, рыночная стоимость компании сейчас составляет 80 миллионов долларов. По мнению аналитиков, стратегия компании, направленная на увеличение доли рынка, теперь вероятно изменится. В новых условиях, когда понадобится регулярно публиковать отчеты о доходах, главной целью может стать максимизация прибыли. Это может повлечь за собой увеличение стоимости поездок и услуг компании. Лично мое мнение, что акции компании были переоценены, потому что... Даже на американских сайтах, я полазил, так немного изучил, некоторые аналитики считают, ну, некоторые аналитики, то есть крупных компаний, фондов, они считают, что акции компаний были, пере... были переоценены, ну, то есть капитализация компании была завышена. И сейчас в ходе торгов это, естественно, вскрывается. Ну и такой слушок прошел сейчас по Уолл-стриту, тоже нам сообщил один из наших знакомых который находятся как раз таки в Америке и приближен ко всей этой торговле настоящей. Ну так вот, сейчас может повториться ситуация, которая была с Фейсбуком. То есть акции первоначально начали падать и на протяжении там, нескольких месяцев, пока они не достигнут своего настоящего дна и не достигнут своего, своей настоящей так называемой стоимости, они не будут отскакивать. То есть как раз... Пока акция выйдет во все терминалы, ну то есть дойдет до нас, русскоязычного населения, который торгует у брокеров, вот. пока она до нас дойдет, как раз уже можно будет ее покупать. То есть в ближайший месяц-два она появится в терминалах, в МТшках, если вы торгуете на них, и можно уже будет закупаться акцией и взять ее в свой портфель, так сказать. И следующая новость. Сука. В октябре 2018 года Австралия напечатала 40 миллионов банкнот номиналом 50 австралийских долларов. Это чуть больше 2 200 рублей. Данная банкнота является одной из самых распространенных банкнот в обращении и монетный двор Австралии допустил на нем ошибку и заметили это вот буквально совсем недавно. Новая банкнота является одной из самых распространенных банкнот вообще в Австралии и на этой в банкноте оказался косяк. Это, конечно, трагедия уже. В четверг радио Triple M опубликовало увеличенное изображение денег, обрисовав в общих чертах ошибку, которая не была найдена почти 7 месяцев, Ошибка заключалась в том, что слово ответственность, responsibility, напечатано неправильно, с отсутствием буквы «i». И после 46 миллионов копий, выпущенных в обращение, дефектная валюта только была найдена. Общая стоимость банкнот, находящихся в обращении, составила 1,6 миллиарда долларов США. В четверг Резервный банк Австралии сообщил телеканалу CNN что на самом деле знал об опечатке еще причем в декабре прошлого года. И это будет исправлено, когда следующая партия купюр будет напечатана уже в этом году. Эти банкноты являются законным платежным средством и могут использоваться в обычном режиме. Это никак не влияет на их действия или функционал. «Мы пересмотрели нашу работу, чтобы исключить вероятность повторения такой ошибки», заявляет Резервный банк Австралии телеканалу УСНН. И еще, друзья, не могу вас сейчас нагрузить всеми новостями, которые у нас накопились, которые накопились а, вообще в мире и во всех событиях, потому что мне надо бежать, торговля прет, все идет. Но я хочу с вами поделиться пятью советами, которые я хотел бы дать начинающему человеку, который хочет купить акции. Вот. Первый совет заключается в том, что вкладывайте только свободные деньги, а, так как акции... Это долгосрочное инвестирование, и здесь сделка может затянуться. Это вам не Форекс и бинарные опционы, где в бинарных опционах там все решается за минуты. На Форексе можно посидеть как бы чуть-чуть подольше, потому что это валюта, и, ну, то есть, день-два можешь поддержать сделку. Это будет оптимально. Но акции, здесь ты вкладываешься надолго, составляешь э, портфель или сам, или покупаешь у специалистов, или тебе... Рекомендует непосредственно сам брокер, который предоставляет свои услуги. Второе. Потери – это часть успеха. Запомните, если у вас есть убытки, это нормально. На этом не стоит останавливаться, потому что когда ты торгуешь, ты не знаешь, куда точно пойдет рынок. Но каждый раз ты анализируешь, оттачиваешь свою стратегию, и в следующий раз ты будешь осторожней, так как рынок дрессирует тебя рублем. Третье. Держите эмоции под контролем. Здесь стоит как бы учитывать то, что если вы входите в сделку прямо сейчас, ну, то есть здесь и сейчас, или что-то где-то услышали, и вы хотите моментально купить акцию, это не самая лучшая ваша мысль. Проанализируйте. Все сто раз проанализируйте. Потому что э, открывать на бум сделки – это очень плохо. И если вы где-то там что-то услышали, и вам говорят «вот», Сейчас там будет IPO или еще какая-нибудь новость по данной акции – это не лучшая ралли, на котором можно прокатиться. Четвертый совет – всегда можно пойти легким путем. То есть, если вы хотите купить акцию, то вы наверняка знаете, что существуют индексы, вот. и индексы состоят из большого пула акций – это некие голубые фишки компании с большой капитализацией. И вообще советую, если будете покупать индексы, то берите их э, в момент коррекции. И пятое, самое главное, продолжайте всегда учиться. Не зря написано столько книг и собрано просто очень много материала, который можно изучить по анализу рынка. Это вам будет полезно как и в дневной торговле, так и в долгосрочной торговле, если, если вам это все-таки интересно. Ну а с вами был Алексей, всем удачи, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, пока!